Здравствуйте, мои подписчики и гости канала. В этом видео рассмотрим отзыв и обзор художественной книги Харуки Мураками 1Q84. Харуки Мураками в этой книге верен самому себе. Вначале он вводит персонажей, подробно рассказывая о ситуациях, с которыми они столкнулись в жизни. Потом он заставляет этих персонажей копаться в себе. Но это же Мураками. И сама копание это ключевая особенность героев его книг. А потом он приводит персонажей к развязке, финалу произведения. И в книге в романе 1Q84 он это делает в трех книгах. У меня издание состоит из трех книг в мягкой обложке. Первая книга в черной обложке, вторая книга в красной обложке и третья книга в белой обложке. Также вы можете встретить этот роман в твердом переплете. Я покупал этот роман в мягком переплете, потому что его можно было купить в магазине по одной книге. Я покупал, купил первую книгу, прочитал ее за две недели, потом купил вторую книгу, прочитал ее за две недели и третью книгу за две недели. А если бы я захотел купить это в твердом переплете, то мне пришлось бы покупать все три книги целиком, потому что в книжном магазине они были обернуты в стрейч-пленку. Это показалось мне неудобным. Однако, перейдем к самому роману. Этот роман разбит в первых двух книгах на две линейки повествования. В романе действуют два основных. Это Аумамы и Тенго. И автор в нечетных главах рассказывает про Аумамы, а в четных главах про Тенгу. И такое разбиение повествования мы уже ранее встречали в книге «Страна чудес без тормозов» и «Конец света», где повествование также ведется с разбиением на четные и нечетные главы. И впервые этот э, прием мураками применил именно в Стране Чудес. А Страна Чудес вышла, я вам напомню, в середине 80-х годов прошлого века. Книга э, одна, 1Q84, или как ее перевели 1984 84 вышла на русском языке в 2018 году. И далее... Коротко о сюжете и о главных героях. А у мамы она тренер в фитнес-клубе и одновременно массажист. А еще у нее есть секретные навыки. Она может убить человека, нажав на определенные точки на его теле. И иногда выполняет дорогостоящие заказы по устранению людей таким образом. Ее еще никто не поймал. И однажды она спускается, выходит из такси, которое идет по хайвею, и спускается по специальному виадуку вниз, потом по лестнице, и оказывается совершенно в другом мире, в мире 1Q84. И она понимает, что это не ее мир, и ей нужно как-то оттуда выбираться. И далее автор начинает закручивать повествование таким образом, чтобы и читателю было интересно, а что же будет дальше. И одновременно он раскрывает самого персонажа. То есть, кто такая Аомама, почему она этим занимается, как она уходит от неприятных заказчиков и так далее. Но... В какой-то момент она получает заказ на устранение одного очень неприятного человека. И когда она приходит к этому человеку, чтобы якобы сделать массаж, потому что ее порекомендовали именно как массажиста, этот человек выгоняет всех из своей охраны, своих помощников из комнаты и говорит, что нужно... Он просит а у мамы его убить. Она удивлена таким поворотом событий. Но она выполняет одновременно и просьбу этого человека, и одновременно заказ своего заказчика. И уходит из э, номера гостиницы, где все это произошло. Через некоторое время на нее начинается охота. Но она уже понимает, что ей нужно выбираться из 1Q84. Потому что иначе она здесь застрянет навечно. Параллельно с Аумамы идет повествование о Тенго. Как мы узнаем из, по-моему, из второй книги. Мы узнаем о том, что Аомама и Тенго, они знакомы. И знакомы очень давно. Практически, может быть, даже с детства. И м -м, здесь а, мы узнаем, что Тенго, он талантливый а, редактор текстов. И работает в издательстве. И ему, его хороший знакомый, предлагает поработать над произведением девочки, которая страдает дизлексией, но она прекрасно умеет чувствовать образы и писать и излагать эти образы так, как она это умеет на бумаге. Эту девочку зовут... Эту девочку зовут Эрика Фукада Фукаэри. Что в переводе, вот это короткое имя Фукаэри, с японского на русский означает «выхода нет». И эта Фукаэри, оказывается, что она написала роман про little people. Little people, которые живут в человеке и только лишь ночью выходят, чтобы подпитаться энергией этого человека или других людей. И эти little people, они живут как бы с нами в параллельном мире. И оказывается, что Тенго может переработать этот роман и э, сделать так, чтобы этот роман вышел в печати. И здесь оказывается, что переплетаются сразу две сюжетные линии. Что Алмамы, которая спустилась вниз по лестнице с Хайуэя и оказалась в мире 1Q84, и Тенго, который работает над переработкой романа Фукаэри, это... Получилось так, что Мамы засосала именно в мир Little People. И мураками проводит нас, читателя и своих героев, через э, такие вот перипетии сюжета. И в конечном итоге оказывается, что м, люди, которые хотят э, найти э, Аумамы за то, что она убила их босса, э, они наняли э, адвоката. И он идет а, по следу. И оказывается, что этот адвокат выходит на а, Тенго, который перерабатывает роман. И а, в какой-то момент эти две, две сюжетные линии пересекаются. И этого а, детектива, который а, расследует вот эти все а, а, а, эти дела по заказу, находит а, мертвым. И.. В конечном итоге Ао и Тенго встречаются на э, детской площадке и планируют побег из этого мира Little People. Много э, спойлеров я сейчас рассказал, но пока э, вы смотрели этот э, спойлер, вы могли его пропустить, нажав на тайм-коды в описании. Общее впечатление о книге э, хорошее. Мураками Создал спустя много лет застоя в своем творчестве, он выпустил эту книгу, этот роман. Как мне кажется, роман достаточно, первые две книги достаточно крепкие, и сюжет развивается достаточно бурно, и он переходит из, от одной сюжетной ветки к другой. Однако впечатление такое, что книг было больше изначально, не три, а четыре или пять. Потому что в третьей книге уже в самом начале становится понятно, что автор хочет побыстрее закончить свое произведение и каким-то образом вывести своих героев из тупика сюжетного. Сложилось такое впечатление, что когда Мураками сдал первые два тома в издательство, его попросили побыстрее закруглиться с романом, чтобы можно было выпустить этот роман полностью в печать, как можно скорее. Мне показалось, что книг было больше изначально, то есть было не три, а ну, хотя бы там, минимум четыре, а то и пять. Потому что начиная где-то с половины уже третьей книги, автор комкает сюжетные линии, а автор старается быстрее, скорее дописать э, концовку книги. И м, когда я дочитывал вторую книгу, вторую книгу, то у меня уже примерно сложилось э, представление о том, как этот роман мог бы закончиться, поскольку я читал другие книги мураками и э, уже знаю его стиль. Однако... Да, закончилось примерно близко к тому, как я предполагал. Но мне казалось, что Мураками будет более подробным, более щепетильным. И создав такие образы в первых двух книгах, он не свернет это все и не скомкает в третьей книге. Но, к сожалению, ожидания не оправдались. И э, впечатления от книги скорее положительные, но не такие... Такие, скажем так, восторженные, как, как, как были, например, от «Страны чудес» или от «Норвежского леса» или от «Дэнс ну, Дэнс» других предыдущих книг. Почему я выше а, об этом уже а, сказал. И а, что еще не понравилось в целом в этом романе? Слишком много натуралистических сцен, сцен постельных сцен, которые он описывает очень подробно, смакуя каждое движение и так далее. Не понравилось. Далее, что еще интересного можно было бы добавить в этот обзор. Я уже выше говорил, что первые две книги были разделены на, на два потока. Существо, на, на два потока повествования это про Аумамы и Тен, Тенго. А в третьей книге добавляется еще а, один а, персонаж. Это Усикава. Усикава, который то ли частый детектив, то ли бывший сотрудник э, полиции, то ли кто-то, ну, такая очень мутная личность, э, которая преследует э, Тенго. И э, здесь получается у нас в третьей книге 31 глава. И эта 31 глава, она разделена на три потока. То есть это про Аумамы, про Тенго и про Усикаву. И вот введение этого третьего дополнительного персонажа, оно, как я уже выше говорил, оно скомкало повествование. То есть, вместо того, чтобы уделить а, больше времени а у мамы больше времени Тенго, больше времени тому, как они пытаются выбраться из этого мира, он вводит еще одного персонажа, на которого тратит время, рассказывая о том, кто он такой и откуда он взялся. То есть получается, что вот непродуктивная э, трата страниц, а тут в каждом, э, в каждой книге по 500 страниц, по 500 в каждой книге, он тратит из вот этого вот, там из 500 страниц, он тратит треть, это 150 страниц на, на то, чтобы рассказать про Осикаву. Я не знаю, э, насколько это было э, нужно в э, этой книге. Вы посмотрели отзыв и обзор книг романа Харуки Мураками 1Q84. Не обошлось без спойлеров, но спойлеры я выделила в тайм-кодах. Можете пропустить. И э, следующий обзор на книге обязательно последует. Возможно, это будет обзор на Мураками. Если этот обзор когда-либо выйдет, то вы увидите вот здесь плашку, на которую можно нажать. И перейти на этот обзор. я благодарю вас за внимание. Подписывайтесь на канал. Ставьте колокольчик уведомления. Поставьте лайк. Благодарю вас за внимание. И до новых встреч.